Как бы ни была перевернута Австралия, таких цен не было никогда и вряд ли появятся в будущем. Судите сами, 400 долларов за 10 дней в круизе стоит того, чтобы заморочиться с визой и заблаговременно решить все вопросы с перелетом. Положа руку на сердце, а когда еще? Сразу несколько островов, Фануату и Новой Каледонии плюс большой барьерный риф, который и вовсе находится под угрозой исчезновения. Наши потомки могут вообще его не застать, а тут вы со своими видосиками. Ну классно же. По этим смешным ценам есть сразу несколько маршрутов длительностью от 9 до 12 дней. 10 из них мы собрали в одной ссылке под этим видео. Даты с конца весны и все лето 2021 года и это бронирование выглядит достаточно безопасно. Желаем по-настоящему неповторимых впечатлений в круизах из Австралии.